приветствую дорогие друзья на моем канале сегодняшнее видео будет посвящено а, снова газогенератору лига ко мне попал вот этот образец на так сказать на реставрацию на очистку что-то владелец жалуется что он плохо работает а, что-то в нем потекло, в общем, я пытаюсь, э, попытаюсь в этом разобраться. Но, э, о чем это видео? Это видео посвящено будет тем вопросам, которые э, вы мне задавали после э, размещенного мною ролика о восстановлении э, электролизных газогенераторов подобного типа, э, типа Лига. Э, вопрос заключался в чем? Во-первых, как вынуть и как вставить этот электролизер из корпуса, и как вставить его обратно. Сейчас я покажу, как это делать. И самое главное, мне задавали очень много вопросов по поводу того, как, в каком порядке собираются пластины верхние пластины этого электролизера. Дело в том, что этот электролизер состоит из 102 пластин. Только 91 пластина участвует в электролизе, а остальные пластины, находящиеся в верхней части и в нижней части электролизера, выполняют различную роль. Задняя часть пластин, набор пластин из двух штук, которые не участвуют в электролизе, они играют роль уровнемера и выполняют роль датчика давления. Верхние же, верхние же пластины выполняют роль барботера, так называемого водяного затвора, которые предотвращают повреждение всего электролизера при реверсивном горении гремучего газа. Итак, сейчас я покажу, как же вынимается электролизер из корпуса. Дело в том, что электролизер никаким образом не зафиксирован, это просто набор пластин с резиновыми прокладками, которые просто вставлены в жесткий корпус, ну относительно жесткий корпус, то есть корпус газогенератора играет роль каркаса. Итак, для того чтобы вытащить электролизер из корпуса, необходимо как минимум иметь пресс. Можно, конечно, использовать какую-то мощную струбцину, но это будет сделать, наверное, не так удобно, как как это можно сделать в прессе Итак, внизу э, я подставил деревянный брусочек вверху делаю то же самое и теперь мы можем сдавить электролизер внизу обратите внимание видно что корпус начал болтаться то есть э, электролизер мы сжали корпус высвободился и теперь Предварительно, либо отпаяв, либо обрезав контактные провода, теперь мы можем вынуть, снять, вернее, корпус электролизера с самого электролизера, что я сейчас и сделаю. Итак, вот он наш корпус. Вентиляторы. Панель управления я предварительно отключил. И вынул, чтобы не повредить ее. Теперь убираем корпус. И дальше нам необходимо снять давление со сжатого электролизера. И теперь его можно разобрать для переборки. Теперь его можно подетально разобрать на части и так сказать почистить либо вымыть дальше теперь я покажу вам как устроено в каком порядке расположены верхние пластины вот как раз я получал очень очень много вопросов в каком порядке собирается водяной затвор и так без лишних слов я просто вам покажу по очередность э, снятия пластин, а вы, так сказать, это фиксируете и запоминаете. Обратите внимание, эта пластина с четырьмя отверстиями. Четыре отверстия находятся в нижней части. Электрода. Вернее, это не электрод, это часть водного затвора. Это первая пластина. Следующая пластина. На ней расположены, вертикально расположены два отверстия большого диаметра. Третья пластина. Точно такая же. Четвертая пластина имеет в верхней части маленькое отверстие диаметром 4 мм. Пятая пластина имеет в верхней части и внизу два отверстия по 4 мм, но эти отверстия смещены в правую сторону. Шестая пластина. Точно такая же, как предыдущая, но отверстия смещены теперь в шахматном порядке в другую сторону, к другому краю. Седьмая пластина точно такая же, как пятая. Два отверстия расположены с правой стороны. Восьмая и девятая пластины имеют по одному отверстию. У восьмой пластины отверстие, так получается, это нижняя часть, в нижней части пластины. И эта пластина имеет срез уголочка. Две пластины, восьмая и девятая, имеют срез для того, чтобы можно было подлезть паяльником и припаять вот этот контактный провод. И для того, чтобы это, этот провод не замыкал с пластинами, которые находятся рядом. Итак восьмая пластина отверстие внизу и девятая пластина водяного затвора также имеет в нижней части срез но отверстие теперь находится в верхней части все это были 9 пластин которые выполняют роль водяного затвора роль барботера Дальше идут электроды, дальше расположены электроды. Они все абсолютно идентичные. 91 электрод, которые вырабатывают вырабатывает гремучий газ. Они все идентичные, все имеют абсолютно одинаковую форму и конфигурацию. Но есть одно но. Вот обратите внимание, это нижняя часть пластины, это верхняя. У всех электродов вырабатывающий газ находится верхнее отверстие вверху и маленькое отверстие расположенное справа либо слева все пластины собираются в шахматном порядке что я имею в виду вот это отверстие на допустим мы устанавливаем, устанавливаем эту пластину с отверстием справа то следующая пластина должна иметь отверстие слева и так все 90% Одна пластина должны быть выстроены в шахматном порядке. В остальном они абсолютно идентичны. Итак, это мы разобрали верхнюю часть электролизера. 9 пластин, которые выполняют роль водяного затвора. Дальше. При сборке электролизера не забывайте, что приблизительно в середине... Должна быть расположена пластина с, дистанционными, с дистанционным устройством. То есть, это та часть, та пластина, которая удерживает центр электролизера от смещения вправо-влево. Эта пластина расположена 51 снизу. То есть, эта пластина идет 51. -й. И дальше сборку. Вы уже видели, верхнюю часть мы уже с вами разобрали. Итак, на этом буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, заходите на мой канал почаще, и вы увидите еще много и много интересного.